Господа, всем, день добрый, сегодня 5 апреля, приехали мы на супер новую локацию, страшно вот там, там страшно, куда заходить все опасно, сейчас мы здесь в округе пошарим, пойдем, еще есть местины ну короче, пока будем ходить, будем все заснимать, а от вас что, лайки под и все, там. все 5-е, 10 короче, мы переходим на дислокацию новую, тут такие вот дела, капать все не понять. Кто? Диванчик. Ладно. Ну, Смотри, правда, что под ноги. Блин, Можно вот туда ушуршать Очень. Очень страшно. Да, да блядь. Какие-то резинки, блин. Касочка как обычно. Да. Коммуникации серьезно. Еще касочка кто-то долбил, блядь. Как тебе локация? Да прекрасно здесь сегодня. Ветерочек дует. Тут вот и кабелюк, блять, так локация такая, прям лютая. Даже можно зайти покакать, покакать. Вот даже такая атмосфера, блять, тут. Ж, жуть. Сталкерская. Жуть? Жуть какая сталкерская? Опа. Макс что-то там есть. Твиллер ебачил, ага. Опа. Находка. Уголочек. уголочек, находка. Как они, блядь, копали, а? Ну как? Ну вот? кабель они не брали, они ну, so мне б... на один. Стиграммен, fuck shit man. So shit man. Картин. Заговори, блядь. На иностранщине какой-то. Это контент. Натурлик копка. Опасно. опасно очень там вообще плита висит ну ч ⁇ это был кукольник с обратной стороны точно я думал это будка вот покукольник а, Куча сокаботов, да? Угу. Ну почему-то ее бросили копать. Да. А давай образованный маг, подожди, не рой. Я думаю, они не дураки. Но да. Её... Наверное, поэтому и бросили. А скорее всего Она так идет. А попробую ее подсобить. Она поднимается? Ага Она тут останется до лучших времен вот. Находка Находка, находка Хорошая находка Хорошая находка А что не танцуешь ты? Гитара, гитара Закидывайте на мою спину Гитара, гитара Сашка, видите, лысенький, чистый, выбритый Младенький. На копку собрался Гладенький, как, как аычка Вот тут, тут надо вот так вот Прошакал делать Да, да Я вам скажу, у меня уже вес имеет, пол вес, уже имеет. вес имеет, ребят, тяжело У нас находка с первого свинетчик. Сейчас что-то Макс откапывает какую-то детальку. О, нержа, угу. нержавейка, ребята. Она нержавейка она не легкая. А ну, надо ее знаешь, пить. Вот эта находочка супер Она отбивает сразу находок очень много, я тебе Нет? скажу, нержав. Конечно почему? Все что? Что? потому что. мощный пойдет. Все потому что ты Хабары сейчас добрил и бабку. Да. Как там? Бабка копейка или как ты да. Макс умеет сдабрить, он теперь у нас на постайку. Сдобритель. Нержа? Что там здесь на тут. Деталечка. Ну только она будет вот этот шпендер открутить. ОМЗ, что то какой-то номер? Ну, Короче, ребята, вот такая вот деталь с нержавейки. Ну, фланцы здесь. Ну фланцы их открутить не Но ну, Надо будет еще, все равно это ранний поспешный вывод. Нужно будет кидать магнит. Ну прямо она будет. в сохранении этих греблей Ну это да, значит да. Тут что-то. Ты не это. Посмотрел, сколько она долбила? Сколько она долбила? Сколько она долбила? Сколько она выдолбила? 50-60 там да. 50-60? За кромульки Аппарат хороший На если нет, закинь сразу ну, Короче, ходим, бродим, ничего пока не нашли Какая-то вырубка. гнилая Ну как, месяц, ну ждем? Гроши Гроши Локация вроде металла очень много и какие-то эти, а чтобы так что-то сейчас найти такой бодро, а кроме вот этой нержавейки, ничего такого пока и не попадалось. А? Алюминиевый? Ну, выброси, он. Брось, брось этот алюминий паскудный. С этим студентом у нас тут все мало. Это кусочек швейлера Вообще, блин мушел бонус, бонус. Болт. Да, хорошее изделие Но ну, мало такого изделия да. Было бы вот здесь ну, Да не знаю а. О, ребятки Вот это Жузлика. А там бетонные сваи идут И скорее всего вон там Давай там высоты Ееееее yeah! <laughs> Кто тут? Бабайка, привет! Бля, вода чистейшая, блядь Я тебе скажу, что оно это Вот эти, блядь, колодцы, их много и возможно вообще в один соединяются Но он пиздец какой глубокий На бетоне, видишь? Да на крайне установите Макс, не тарабань мне Да Эпоха СССР Ребята, осталась У нас вообще сегодня Какой-то не коп, а диггерская Дигерская тема какая-то а. а, да, забираем Сашка, металл профукал, перный театр. Да там же. Да ты ж у нас зоркий глаз. Сигнал у нас. Бетон. Почему ты там? Крой, Бросили мы сигнал что Думали, что-то толстое, хорошее А это крышка Она с толщиной, но она тут закругляется внизу Мы ее оставляем Все закапываем Так, Саня у нас на поиске Мы, короче, нашли вход Ну как вход, трубы такие а? Ну смотри, не может уже ну, давай сейчас проверим Сейчас я сниму пацанам Ребятам, глядите Чисто И там такой этот, вдали а -а -а. Ебануться, ребят Такая массивная движуха Первый раз такое вижу Просто жесть Нашли сигнальчик Ты Точно снимаю? Да Точно? Точно снимаю ну, Это хорошо, что Топ! Топ-стрелок! <свят> вот это да, вот это действительно Здравая находка Небо. Небо. <свят> <свят> Степан, <свят> с ума сходит А у вас в рюкзаке бороды всякая там накидывается Одна единственная находка, которую мы были зашли на Не, ну вот <свят> и все нормально Что скажешь? Плограмм где-то 15 По Васиным меркам 30 По Васиным По 70 нашим... По васиным 70 Но мы довольны сегодня Вот настолько, но не настолько Что-то еще Сигналов? Сигнал Марина. на сигнале Хорошая Что, второе дыхание открылось? А? Оно открывается, когда мы что-то есть. Короче, короче, мы на по покончании сегодняшнего копа. Саня нашел трубу. Ну, такое место, как бы это. Курим под газовыми трубами. Угу. <сих> Курение У нас вредит. Техники безопасности, ребят, никакой. Вот с нами не связано. Нет, да не то, что даже это. Получается, то, что такое место интересное, блин. Как бы... Не туда и не сюда. Вот Макс с ломиком, сейчас мы ее подорвем. Нет, ты Макс, вставь его туда. Угу. Не вставляется? Вот, вот, вот. Ее вот здесь наверное, что надо, что-то надо делать. Не, ее надо вставить просто туда. Блин, раз... ты ее так не вставишь. Да. Попробую еще и найди его. Надо кучу Надо вот здесь. Вот она сюда. Давай. И сюда. Чуть -чуть. На, подержи, камни. Давай и я. Ну попробуй, замнись. За полтора года. Может быть это труба. Глобальная труба. Мы на нее наступили. А может и нет. Все-таки, Макс, надо вот так Соломиком подбить в эту дырку Дурень-то-то какой Парень Парень, парень просто не су... не су... не су... не ставить, парень. Сашка, возьмешь туда этот металлоискатель? Как вот это, это скорее всего она обгнила ну, он Где там Сантус? Алло, Сантос. Сан, Алло, Сантос. Сан, Сан, Сан, Сан, Сан, Сан, Сан, Сан. Как мне интересно добрались вот туда, доверху? Это у нас лестница. Лестница? Да. Была как будто. Мне кажется, что там есть. Фу. И там вон надпись. Сейчас не знаю увеличиваю. Зум. Сколько тут Зум? Зум 4Х. Где, где там Саня накопает два там без нас что там долго-то закрыть базу да прикрой Саня, что там делаешь? крышечку нашел крышка Имеет вес Имеет место быть Имеет место быть Имеет Что происходит? происходит? А уже все Уже 400 богаманов Ребята, вот знаете что с ними не Да да да Да да А! Все. Это. Ну что, вот, давайте сейчас... Давай металла копать, отключил? Да, я отключил. Чтоб... Меньше пырили А ты будешь сейчас Наверху. Отключимся, итоги подведем где? Или давайте пару слов Пару слов, сколько мы сегодня бахнули? Пару слов, 20 20 килограмм 20 килограмм, пару слов Короче, то такой. что у нас здесь На сегодня Нет, вот, вот это самая приятная находка Нержавеечка, да? Один, ну, да. Это, кстати, какой-то этот кроник, да? Да, это правильник. Понял, она типа как это э, Ну точно не ржа Как-то этот Типа муфта, не муфта, не да, знаю Да, как муфта, ну блин, вес у нее хороший, добрый Мы ее подзл... Не злой Мы ее почистим, эти два шпинделя открутим. Я думаю, килограмма три нержавейки Уже приятно Ну а что у нас так По факту, примерно, грубо говоря, килограмм под 30 нашли Но все равно как-то мало Пройдя такое расстояние И на таких локациях Блядь, много закапушек, много ложных, ложных сигналов много упорей ездит, которые на нас смотрят да, тут меньше конечно много глаз мы не любители глаз а их вот. глаз, это сглаз, глаз глаз, глаз это сглаз Глаз это глаз а если червивый глаз, это все они на нас смотрели, итог, да? итог такой, какой, Чем мы будем? не знаю, завтра не знаю, мы выберемся на не выберемся у нас по плану завтра киносъемочка не знаю, надо до скольки у нас там, это уже потом. Как блять, А надо ехать домой, потому что, во-первых, картинка раз, и за видюшками надо платы посмотреть, сходить два. Ну что, давай тогда закругляться. Это такое, что в районе 30 килограмм, и вот эта бакушка килограмма 3-4 нержавеет. Ну, в принципе, на безрыбье рак рыба Ну, я думаю, что здесь больше тридцатки Стопудово больше Ну, надо брать минималку что, что за Ну, да, потому что еще вон трубочка у нас лежит Сейчас мы ее благополучно загрузим да. И поедем, и поедем И поедем, душе это на нас уже люди смотрят Как будто мы, это, какие-то дураки Все. Дураки Всем бобра А мы дальше Едем копать Так, ребят, у нас, блин Конфуз вышел такой. Саня говорит, что у нас как будто что-то торчит. Мы только заправки. Ёж карала. Это поехали, оторвали Да, это скорее всего. он В мухты вот это вылетело. Ебануц. Ядрен бакон. Слышь, а вон и менты как раз по нашей ага. души идут. Да.